Окей, okay, uh, uh, первый урок оказался очень длинным, uh, больше 30 минут, uh, поэтому я решил разделить их на два, чтобы было ну, типа время отпередохнуть и так далее. Uh, в этом уроке я расскажу, как организовать свои файлы, м -м, ну, папки и так далее, рабочие файлы, в общем, чтобы потом, как бы, через год или через пять вы могли спокойно открыть и понять, что где находится. Вот, я этот метод использую уже давно, как бы, и поэтому рекомендую и вам, да. Как бы, маленький такой секрет раскрываю, и думаю, это будет очень полезно для всех, Uh, вы, наверное, очень часто постоянно встречали таких людей, которые в рабочем столе там творится кошмар, много-много файлов непонятных каких-то. Вот, и где что лежит, вот не поймешь вообще вот uh, и.. Некоторые люди даже сохраняют рабочие файлы в папке, мои документы. А, что я вообще не рекомендую это дел делать? Вообще я не рекомендую сохранять рабочие файлы в а, системном диске, потому что системный диск постоянно, ну, надо, ну, каждый год переустановку, переустановку компьютера делать и так далее. Вот. И, ну, я так, например, делаю, поэтому вот я об этом говорю. А, так, собственно организации файлов, то есть папки. Я хочу показать схему маленькую. Вот. В общем, обязательно вы должны создать папку Projects. Да, в котором будут лежать все ваши а, проекты, да. А, или можете. Ну, как хотите на назовите, только должна быть папка одна. То есть с проектами Или вы можете написать work там и так далее. Или. По-русски лучше не писать.. Лучше не писать, -e, потому что некоторые программы не видят э, русский shift, поэтому косяки могут быть. Вот, и названия в папок лучше не... названия в папок и файлов лучше не э, писать пробел, вот здесь вот, например, как здесь, а писать нижнюю черточку, потому что когда вы... ну тоже иногда программы, как бы, пробел, читает как это уже как бы конец ссылки и поэтому не находит э, исходник вот так, такие косяки тоже бывает вот вот вот такая основная схема и проекты название проекта какого-либо и в этой папке вы создаете вот такие ну которые я обычно создаю это layers layers там будет сохраняться э, отрендеренные а, слои ну, тут тоже могут быть под папки например камера 1, камера 2 или цена какая-то, ну типа для удобства да? а, и папка ref, тут а, будут лежать например а, а, файлы а, реф референс файлы справочные материалы, типа там картинки, или какой-то текст, или атмосферные такие э, ролики, которые вы для себя ну, как бы вдохновляетесь, чем работая над этим проектом. Да? Вот. Э, папка текстуры. Э, в текстурах, ну, понятно, да, текстуры. Там, тут лучше, конечно, делать внутри под папки, например, персонажи, да, и... Э, то есть, characters э, в этой папке тоже... По именам персонажа например там hero там enemy 1 enemy 2 там и внутри вот эти файлы короче что потом а, типа не теряться где что находится вот а, экспорт а, папка для а, ну типа экспорт экспорта например fbx obj а, и так далее да? чтобы движок скинуть там и так далее или в другой пакет и так далее Uh, history. History это... Вы можете написать не то не history, а old сделать. Uh, old это, ну, типа старые файлы. То есть, uh, uh, сделали какую-то версию и вы uh, модифицировали и сделали новую версию рабочего файла, а старую вы закидываете сюда, чтобы он, как бы, здесь, ну, как бы, основной uh, папки не пулился, там, не мешал, там, и так далее. Вот. Ну вот, и так далее. Любые другие папки можете создать. Uh, и, и рабочие файлы должны лежать в этой папке project name uh -huh, да, вот, uh, и любые другие рабочие файлы которые должны быть прямо находиться в этой папке uh, чтобы быстро найти Вот давайте посмотрим конкретный пример uh, вот здесь uh, у меня находится папка projects и вот все мои проекты uh, ну давайте посмотрим например cgtrade envata видео хай да вот вот под а, проекты которые я работаю ну, которые я делаю например вот. давайте посмотрим конкретный пример <coughs> uh, space view вот вот название проекта space view например и No, вот этот путь можно было бы и не делать, да? Но, а, так как я... Это категория CG trade и, типа, я вот эти продаю в Envato, в а, VideoHive, и как бы а, разделил, чтобы потом как бы не путаться. Вот. Тут лежат мои основные а, рабочие файлы. Можно было бы, смотрите, рабочие файлы, и я создал вот Экспы exp. EXP. Тут а, лежат а, экспортнутые Uh, файлы fbx, obj и так далее или архивы собрав uh, max файлы с текстурами сюда закидываю вот потом легче находить uh, history тут лежат старые рабочие файлы я делаю версии видите вот пробелы я не делаю пробелом, а нижняя черточка я всегда делаю версии вот нижняя черточка версия 0.1 например 0.2 и так далее вот, uh, layers, вот здесь лежат у меня uh, слои. Мне надо было, конечно, создать папку, там, например, камера 1 <говорит> и так далее, да. Вот, и туда сохранять, а то тут каша какая-то получается, опять, чуть-чуть не учел, вот. Вот, так, вот такие косяки можете совершить, и uh, тоже лучше так не делать. Вот MOV файл, тут могут быть э, видеоролики, которые э, используются в проекте, например, э, это могут быть видеоролики, э, ну отрендеренные уже, да, и где-то еще используются, например, вот, OUT, я использую папку OUT, кстати, надо было здесь написать папку OUT, да, простите меня, я не написал. Аут, uh, аут, uh, mm, тут лежат файлы, mm, финальные файлы, например, тут могут лежать uh, видеоролики, я их удалил, чтобы место не занимали, а uh, uh, есть у меня тут uh, картинки, которые я использую для uh, в интернете для промо, вот иконочки и так далее, и PSD файлы, исходники, да. Что потом можно будет а, текст поменять, иконочку передвинуть и так далее, картинку поменять, вот. А, вот, а вот, то есть, конечные файлы, то есть, конечные файлы, которые, все с ними уже, как бы, которые вы отправляете клиенту, например, и так далее, вот. ref как я уже говорил, справочные материалы, вот. Тут могут быть какие-то... Ну, звездное небо, например. А, или вдохновляющиеся, ну, вдохновляющие вас картинки, там, например, виды земли, там, как а, освещение работает, там, и так далее. Ну, такие справочные материалы, муд, мудборды и так далее. Можете здесь сохранять. Вот, давайте я покажу более такой а, наглядный пример. Так, а, CG, а, нет. Вот проект, над которым я недавно работал, читая Дети Азии, Талисманы. Вот, ревка, и тут есть у меня всякие такие вот а, файлы рабочие а, а, с эскизами и так далее. А, так, возвращаем саунд, тут а, могут лежать саунд, СНД я сделал, то есть музыка и так далее для превьюшки я сделал. Audio jungle. Вот, вот, и ссылка на этот звук. Вот. Так, и вот рабочие последние файлы. А, тут я сделал неправильно, видите, вот... Не, не то, что я не, не, неправильно, а забыл вот, а, вот этот файл перекинуть сюда. То есть, а, видите, иконочка плюсик. Надо нажать... Зажать Shift, тогда перемещает. Окей. Okay. Вот. Вот. А, что я хотел еще рассказать? В принципе, все. Вот такая простая схема. На самом деле очень помогает я к этому шел очень много лет и вот так я вот запросто делюсь с вами этой схемой она очень помогает действительно и вам советую это делать вот вроде вроде все рассказал и надеюсь, вам урок понравился, и если какие-то недочеты есть, а, или какие-то вопросы появились, просто пишите в комментариях, а, также подписывайтесь, а, нажмите лайк, если вам понравился урок. А, ну, ждите, конечно, новых уроков, ну, на этом вроде, вроде все. Ну, все, всем пока, всем пока. Держите 5. И всем пока, до свидания